Так, ну что, друзья, господа, все хотели Хорнета, вот он, собственно, Хорнет. Здоров, мотонарод, любители, профессионалы мото сочувствующие, которые рядом с ними и тому подобное всем, кто на диване. Меня зовут Патрик, и сейчас а, мы на канале Globus Moto рассмотрим, самый, я считаю, один из самых популярных мотоциклов а, среди а, дорожников и в его классе. Это будет Honda CB600 Хорнет, а, который есть сейчас в нашем, так скажем, пользовании. Он рыжий, он едет, он клевый и он на карбах. То, как мы любим. Меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Мото. Заставка. Ну что, господа, можно рассказать про этот мотоцикл. Идеальный городской мотоцикл для того, чтобы ездить по пробкам, для того, чтобы жарить, для того, чтобы катать девочек, для того, чтобы девочек жарить. Как бы, в принципе, есть такой же диван. Для девчонок вполне нормальный тоже э, экземпляр, потому что на нем можно, в принципе, среднему росту поместиться. У нас э, Веня, наш механик, он э, среднего роста. Можно даже мотоцикл э, использовать для людей ниже среднего роста. Сейчас мы позовем Веню, попробуем. Здесь установлен хагер э, самопальный, так скажем. Ну, тут какая-то компания там занимается и что-то такое у него а, установлен уже выхлоп, слайдера стоят, у него уже поменена вот эта вот оригинальная, мы когда покупали, если вы помните осмотр этого мотоцикла, мы покупали, вот эта вот штука у него была здесь надломана. Вот, мы ее запаяли, человек покатался, а потом решил все-таки ее купить оригинальную новую. Он откатал на нем при, примерно три года, взял его, так скажем, в рассрочку, потому что по-другому я никогда не, не куплю себе мотоцикл, потому что... А, ну, в сервис уходят все деньги, так скажем да? а, И, ну, честно Прокатившись на этом мотоцикле, я понял Что я его очкую, потому что Он слишком в хорошем состоянии Дело в том, что я привык кататься на технике, которую если уронил, не жалко, поднял и поехал дальше Здесь же просто все в идеале, в оригинале Прям страшно на нем ездить, потому что в случае какого-то даже малейшего ДТП Будет просто печально его поцарапать Что сказать про этот мотоцикл можно еще? То, что он в принципе очень достойно ускоряется для своих 600 кубов Он, ну как бы конечно 600 РР он не порвет, но он может держаться прямо на хвосте очень достойно Плюс ко всему у него небольшой расход в среднем смешанном режиме, это то есть, соответственно, либо газ в отсечку, либо аккуратненько плестись по пробкам, примерно 6-6,5 литров. А кто как будет откручивать, ну, примерно вот, вот такие вот показатели а, у нашего Вени, который катается на нем порядка уже двух месяцев. Вот а, как можно со средним ростом человека, сколько у тебя рост? Метр семьдесят два, пожалуйста, то есть девушка метр шестьдесят пять, метр семьдесят, я думаю, вполне спокойно может сесть на этот мотоцикл и довольствоваться дорогой. У него уже есть аварийка, крайне удобные пульты, которые можно считать эталоном по удобству. Свет, в принципе, здесь нормальный, приборка читаема, ну, то есть мотоцикл, который завоевал умы людей, вкусы людей, которые катаются на этих мотоциклах очень многие годы, и, как бы, эта модель производится в Италии, производилась я не знаю, что-то рассказывать, честно, я не, обз... не обзорчик от слова совсем, поэтому как бы давайте лучше, что покажет он нам в дороге. Сейчас я вам кружочек сделаю, чтобы показать, что он из себя представляет. И такие мотоциклы, к сожалению, раньше, если стоили 250, сейчас они начинаются от 350 и выше. Тем более, вот в этом экземпляре, в этом экспонате, Вот мне интересно, сколько бы вы, например, дали бы вот за этот экземпляр а, с пробегом. На секундочку, 66 тысяч километров на нем сейчас. И мне интересно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого мотоцикла и вот за сколько вы купили, грубо говоря, если бы вы хотели себе Хорнет. Если не хотите Харнет, напишите, Харнет не в моем вкусе, там, или люблю другой. Очень многие требовали прям а, историю про рыжего Хорнета. Да и вообще, в принципе, про Хорнет. Очень многие люди любят Хорнет. И как бы я даже не знаю, что рассказывать. Честно, это вот у нас все ролики с промптом, но когда продумываешь какую-то интересную тему, чтобы что-нибудь про него рассказать, когда включается камера, соответственно, все это дело забывается. А, поэтому я даже не знаю, что здесь рассказать. кататься то есть у нас такой коротенький видос погнали сейчас мы на нем прокатимся я заодно протестирую эту камеру которая заявлена что она не экшен камера и как она себя будет на мотоцикле себя показывать говорят что для мотоцикла она не подходит от слова совсем проверим мотоцикл так что видео будет для двух разных каналов ну что господа, давайте прокатимся, посмотрим на что способен этот хорнет когда только мы его забрали он был достаточно дерзкий в отличие от других хорнетов даже учитывая, что я ездил на разных мотоциклах на разных хорнетах на разных карбюраторных инжекторных я считаю, что вот на этом хорнете что-то действительно накрутили потому что он взрывает очень даже дерзко Я так подозреваю, что с ним поигрались валами, там что-то еще, потому что он дерзит не по-детски. Сейчас я поеду в по Патаранж, а мне по фото вот видео надо. Сейчас мы стартанем нормальненько и проверим, что он может. Вот это, я считаю, один из идеальнейших мотоциклов для города, для тех, кому не нужна... Ускорение там 3 секунды до сотни, этого мотоцикла вполне хватает для города, для даже такого мегаполиса, как Москва. Для Ростова я с удовольствием его взял, даже для Ростова его многовато, я бы сказал. Я не знаю, как на литрах люди ездят. То есть, ну, быдлячить, конечно, можно. Можно, конечно, на чем угодно ездить. Вопрос комфорта, конечно. А если на этом мотоцикле я могу кататься, грубо говоря, весь день и не устать абсолютно, да? то на мотоцикле, например, каком-нибудь на спорте я бы, конечно, бы пододолбался бы уже через 30-40 километров. Проехав на спорте. Потому что, во-первых, он горячий, во-вторых, посадка, в третьих, светофоры. А старт тут-стоп, остановка постоянно, светофор, светофор. И как бы ну не очень при... лицеприятно а жарить свои кокушки на, на... на жаре на солнце еще и сидя на печке потому что любой спорт он бы намного горячее чем нежели а, какой-либо дорожный как например вот этот вот харнет который мы сейчас можем наблюдать он рыжий он клевый он едет вот. я так подозреваю что из него сделали что-то а-ля по динамике как f3 потому что f3 он тоже тоже на карбах но ну, может быть f4 там плюс-минус вот поэтому я думаю, что сейчас здесь еще, кстати, нужно отрегулировать клапана И я подозреваю, что он не очень дерзкий, потому что там клапана еще регулировать надо То есть ему еще надо поднастроить его хорошенько, потому что клапана здесь регулировались крайне давно Вот, пожалуйста, я элементарно прошел между машин, не зацепив никого, никому не повредив И чувствую себя вполне превосходно на этом мотоцикле, сидя ровно у меня прямая посадка, мне практически не жарко. Ну как, относительно, может быть, не жарко в кожаной куртке. Примерно в 30 градусную жару. Сегодня примерно градусов 26, наверное, 28, я сейчас не знаю. Ну, не, не так жарко, как, например, вчера. Так вот, в Москве намного жарче, чем, например, в Ростове, если сравнивать по температурным режимам. В Москве намного жарче, ну, ощущается жара, потому что то ли влажность высокая, то ли я не знаю что. Вот как бы, то ли как-то совсем все по-другому ощущается температура. Если, например, в Ростове плюс 40, это хреново, то в Москве плюс 30, это уже кошмар. Как-то так. Ну что. Он ведет нормально, я вам скажу. Ребят, он очень неплохо. Я не знаю, что с ним сделали, но настройки у него очень интересные, учитывая, что он... Еще надо как бы с компрессии посмотреть, потому что есть подозрение, что именно на горячего начинает хреново работать, потому что ему на клапана отстроить. Дело в том, что я завтра уже улетаю опять в Ростов, поэтому сегодня вот и выбралась минутка заснять вам его, показать, на что он способен. Единственное, что только вы смотрите на ту камеру, которая не совсем-то GoPro или экшен камера У меня сейчас висит на шлеме RX0 Mark II. Я просто ее тоже тестирую. Хочу понять, что она, как она будет себя показывать на мотоцикле. Будет ли вибрация, потому что у нее стабилизации нет. По крайней мере, я ее отключил. Как-то так. Вот он, собственно, мотоцикл. Вот он едет, вот он ровный. Вот. А по факту можно сказать, что это практически мой мотоцикл. Ну, почти половину я за него уже выплатил. Вот. И мне надо будет за него оплатить остальное. И тогда это уже будет мой мотоцикл. Как бы нам его пока что отдали. Он у нас уже почти пару, ну, месяца три, наверное, точно, 4, наверное. Вот. А мы им пользуемся. То есть Вени на нем ездит на работу. Я ж не могу механика оставить без мотоцикла, потому что. Ну, что он будет опаздывать вот и чтобы он не опаздывал я решил оставить ему этот мотоцикл чтобы он ездил вот он сейчас на нем катается и сегодня вечером он решился в этот прекрасный воскресный день обслужить его сделать ему там клапана отстроить вот там поменять масло и тому подобное мне где-то здесь надо повернуть направо где-то вот здесь наверное да вот сюда я сейчас еду в магазин фото видео Называется фоторенч Так, а я не сюда заехал Ха-ха Ха-ха Ха-ха-ру -ха А мы сейчас можем вот так вот чик-чик и протиснуться Да? Можем же? Можем Аккуратненько чик-чик И протиснулись Беспаливо так, опа И вроде как все Ничего не нарушали и... Обожаю на мотоцикле ездить по городу Особенно там, где это сделать невозможно, на машине. И вот сюда припарковать свою тачку. Тачку на двух колесах. Вот так. Опа. Сейчас я там куплю все, что мне нужно. И будем дальше смотреть. Что этот мотоцикл умеет. Чик. Опа. Испытываем Хорнет в городском режиме. Честно, я даже не знаю, что сказать По поводу этого харнета, По поводу вообще, в принципе, что говорить Как вы понимаете, я уже вообще Никогда не снимал никакие обзоры Поэтому тут как бы В затруднительном положении Короче, что я могу сказать, парни Берите себе Хорнеты Отличные аппараты, нафиг эти спорты, Супер мод Он намного бодрее, чем какой-нибудь Фазер Он намного бодрее и приятнее, чем какой-нибудь Бандит 600 и 650 Он намного резвее Вообще рекомендую брать именно корбовые Потому что во-первых они дешевле Они не очень Их любят четкие пацаны Потому что считают что корбы Это уже пережиток прошлого Но я вам скажу что корбы По крайней мере на этом мотоцикле Они очень даже достойные Вот, пожалуйста, сотку я набрал. Что еще надо-то? Нафиг ничего не надо. Отличный аппарат. Просто прекрасный. Гайцы. Опа-опа. Гайцы за мной не смотрят. А я вообще в шартанах и в кожаной куртке. Псих какой-то. Как вам картиночка, скажите, потому что я снимаю сейчас все это дело не на экшн-камеру. Вот, поэтому напишите в комментариях обязательно, мне очень интересно, как картинка. Если вообще этот ролик выйдет, потому что если там сейчас говняная картинка, то я вообще его не выложу. Ха-ха. Что я могу сказать про этот мотоцикл? Да я даже не знаю, что про него разгов... рассказывать. Максимально удобен, комфортен в городе. Убрал зеркала, даже если вы не любите зеркала и хотите помещаться в пробке, можно спокойно убрать зеркала. Посадку можно под любого человека в принципе сделать, что под девочку, что под мальчика разного роста. Смотрится он ну на любителя, конечно. Мне вполне достойно нравится, как он выглядит. Да? То есть... Дизайн кому-то не нравится. Мне, например, вполне заходит такой дизайн. А что нет? Камеры, камеры, везде камеры. Все. То есть как бы даже если на спорте, ну вы будете либо Outlook, как говорится, да, вне вне закона, да. А, ездить с замазанными номерами на спорте, да. Либо на том же самом любом мотоцикле, либо на том, том же спорте, вот смотрите, вот я еду, вот, видите, руки, вот они, вот они, вот они, руки. Вот. На том же самом а, спорте, либо любом другом мотоцикле вы будете просто попадать под штрафы ради того, чтобы ездить на спорте, потому что он он постоянно провоцирует. Этот мод вполне может ехать и 40. И 60, и сотку, и 150 он может ехать Он, в принципе, может ехать и 200 Вопрос в том, что вы, как долго вы на нем сможете ехать 200 Потому что, ну, некомфортно это будет Потому как он, ну, то есть, какой-то промежуток Маленький, короткий времени Вы сможете, конечно, проехать 200 Может быть, даже и больше Я сейчас даже, я честно, я даже не замерял Сколько этот мотоцикл едет максималку Меня иногда удивляет вопрос А сколько у него максималка Да какая разница, сколько у него максималка Если у него разгон интересный, да? То есть, ну, грубо говоря, зачем мерить максимальной скоростью, если вы в максимальной скорости не будете ездить. Вы будете ездить самое, ну, такое основополагающее, я считаю, да, для города, для трассы. Это параметр от 0 до ста. А все остальное, это уже пережиток, это как бы, оно... Просто прицепом, наверное, я не знаю, Но насколько вам нужно, что вот максималка, да, и тоже люди есть такие, которые, типа, там, ой, я вот мотоцикл выжил на всю, я его понял, все, мне уже стало неинтересно. Ну, в каком это смысле тебе стало неинтересно? Ну, то есть, как бы, я выжил максималку, все, хочу больше. То есть, а если ты выжмешь 300, и тебе потом никакой другой мотоцикл не подойдет, или что, ну, то есть... Тормоза, кстати, у него просто великолепные. Ну, то есть, жаловаться на тормоза, на этом мотоцикле, просто грех. Если у вас на таком мотоцикле хреновые тормоза, то есть, срывает колесо, значит, у вас что-то с резиной. Как-то так. Вот, я всегда стою, смотрите, видите, по центру, ну, то есть, не, не по полоске, чтобы, если что, здесь машина смогла проехать, если она меня не заметила. И, например, здесь, да, чтобы ни в меня не вошел, не вписался, то есть. Оказаться на капоте, своей задницей, что-то мне не особо хочется. Там вон ребята тренируются, что-то. Я, кстати, понятия не имею, что снимает эта камера. И сколько там пересветов сейчас. Вот, поэтому оцените картинку лайком. Вот. И напишите в комментариях, что думаете по этому мотоциклу, по поводу видеосъемки, по поводу вообще темы, которую мы сегодня затронули. Хотя по факту мы никакую тему сегодня не трогали. Просто так... Обещаем про какой-то мотоцикл по ну, по факту я себе хотел такой мотоцикл изначально ну вот, но когда я на него сел я как бы знаю что он может я честно я даже очкую на нем ездить потому что он в идеале он настолько в идеале то есть у него я, его знаете его сейчас уронить и все и сразу попасть на полтинник потому что грубо говоря бак не крашеный да перья вилка все то есть у него резина поменяна у него там фара там все оригинально и причем у него настолько все оригинально и приятно ну то есть я боюсь такие мотоциклы, на них ездить, потому что, особенно если сам владеть, да, то есть я, видимо, как-то у себя в голове привык, что мотоцикл не должен быть идеальным, да, что если что уронил, ты встал и пошел. Так как бы то же самое я всегда советую а, и нашим а, заказчикам, то есть берите мотоциклы максимально такие, чтобы вам не страшно было его уронить. Поехали. Ну вот этот мотоцикл прямо отрывает, прямо приятно реально. То есть он с моим весом 115 килограмм, он ускоряется, ну как, знаете, как не как шестесотка хорнет. Он ускоряется, как что-то нечто вот F3, F4, вот такое. То есть он прямо он, он дерзкий. Что-то с ним накрутили явно. Я думаю, что сейчас, когда мы еще компрессию ему подправим, то он будет вообще просто мега. Но компрессию подправит это уже ближе к вечеру, поэтому прокатиться на нем я не смогу. Вот. Я честно, я вот даже очкую на этом мотоцикле ездить, в том плане, что я уже говорил, да, что он в идеале. То есть его сейчас где-то случайно цепануть, и будет неприятность. Вот как-то так, но я бы хотел бы себе, конечно, литровый спорт, а, но ну, потому что у меня туша большая, но хотя с другой стороны, нафиг мне литровый спорт, просто после того, как я попробовал себе 1000 РР мне, в принципе, все мотоциклы как-то ну, как-то одинаково но этот, кстати, этот вот этот как-то выбивается из этой одинаковости потому что он действительно он необычно едет, он прям Т-дерзость Именно вот этим мне он и нравится. Хорнет, потому что он в принципе недорого относительно других мотоциклов. А, легко с расходниками. У него там какие-то там стандартные размеры резины. Да, там, у него стандартные какие-то ручки. На него, на него подходит много с чего. Ну, кроме приборки и фары. Да, на него подходит много с каких -то разных мотоциклов. То есть, а, их выпускалось очень много поколений. Их выпущено было тысячи, я не знаю, если не миллионы штук. А, десятки тысяч, сотни тысяч их было выпущено, потому что сколько их вот ездит по дорогам, только даже по Москве и по области, очень много, вот, и они вполне популярны, и это, я считаю, одно из самых лучших вложений, это купить что-то то, что можно потом легко продать грубо говоря, вы покупаете себе Hornet на полгодика, на год, чтобы потом что-то себе купить пободрее, поинтереснее, получше, посвежее и тому подобное Если у вас не хватает денег на какой-то другой мотоцикл Самое первое это CB400, второе это Hornet Ну там, например, если из спортов, то это F4i, конечно же, там, или rr какая нибудь там, 2005-2006 года Это вот, я считаю, самые такие, они и популярные самые у нас вот У джиксеров я не знаю Ну что что у джиксера есть ну, Бандиты всякие, вот эти GSF Ну тоже интересно, но 750 когда будет интересно 600 ко -ка мне как-то не очень Ну тоже, ну, то, знаете, это тоже, опять же, дело вкуса да? Ямаха, ну что ну, То есть, ну как бы Как бы все Все познается в сравнении и все вкусовщина Все, в принципе, приехали, вон Винька стоит А что вы тут? Вы откручиваешь он едет на скорости вот прям он, он как f3 себя ведет он ведет себя не как хорнет я не знаю что еще сказать про этот мотоцикл мотоцикл комфортен идеален хорош по городу рез и можно его раздушить с вами патрик вы на канале глобус мото сегодня такое пару слов о харнете было всем пока